Привет, я Шок, и сегодня я сыграл новую игру с проигроком, и это Джейм. Давайте я вам расскажу вкратце, что это за игрок. Авангар, Virtus.pro. Это два коллектива, где его помнят, где он играл, и где он показывал результаты. Играя за Авангар, его сразу начали замечать. Он играл очень хорошо. Его снайперские возможности были очень достойными. Он попадал всегда и везде. И из-за этого сейчас... Он играет в Pro. Если говорить по факту, то результатов стало намного меньше, чем было Но они все это нарабатывают и становятся лучше мы будем в это верить. Ну, а сегодня я сыграю с ним Аимку. Сейчас у вас на крайней информация, с кем мы уже сыграли. И результаты. Так что, тебе приятного просмотра. Ну, а мы полетели. Let's go. Ну, и давайте наберем 20 тысяч лайков. Это красивая сумма. Сейчас про игроки должны начинать попадать на мой канал, потому что у всех карантин. Все дома сидят. Отмазки, что лан, турниры, буткемп и так далее не должны быть. Поэтому будем верить, что... Мы сможем с ними играть чаще. Ну и пройтись по нашему списку намного быстрее. Фух, а теперь можно начинать. Но перед этим я тебе хочу рассказать, что на Сабершоке теперь можно зарабатывать. Вкладка «Соревнования» наверху дает возможность делать килы и на этом зарабатывать Саберкоины. Саберкоины даются для того, чтобы в магазине покупать девайсы Logitech, скины CSGO, привилегии на серверах и так далее. Сейчас магазина нет, мы его создаем, но ты можешь инвестировать уже в себя, поэтому уже можешь тренироваться. Чтобы попасть в это соревнование, тебе нужно сделать всего лишь один килл на сервере, и ты попадаешь в список. Я 2469 место, я не попаду никак на первое, потому что здесь какой-то задрот, ну а ты сможешь, если постараешься. Ну а в мае мы разыграем не сайберкоины, а еще сверху девайс Logitech, поэтому готовься, привыкай к сайбершоку и тренируйся. Ну и также по моему промокоду SHOCK40... Ты получаешь 40 сайберкоинов. Погнали дальше. Джем, приветик. Здравствуйте. Какие у тебя шансы? Я думаю, у меня нет шансов. Ты же всех побеждаешь. Но тебя нет. Это публичная казнь. Я пришел, чтобы меня унизили. Да нет, серьезно. Не -не. Ты сегодня играл в CS? На это я зашел на чуть-чуть. Перед тем. А, минут сколько? Минут 15 играл? Ну да, так, немного. А как, как проходит твой день тренировок? В зависимости от... Разных факторов, турнир, не турнир, индивидуально, в какой форме? завтра У тебя завтра игра в с нави в онлайне. Что ты будешь делать перед игрой? Перед игрой самой? Ну, вообще, игра у тебя игра в 15.00 завтра с нави Что ты будешь делать? А, ну я поиграю демо. Посмотрю какие-нибудь карты, которые будем играть. Все. И давай так, может говорить что угодно На каком деме тренируешься, какой проект Так, я тренируюсь на разных демах Я знаю Вармап, Brutal, Убик и Сайбершок Раньше я так делал, когда был в Новороссийске Там пинг хороший, что... Да, а сейчас ты не тренируешься на Сайбершоке, почему? Ну, Можешь говорить что... прямо все, все, что есть Потому что, ну типа Во-первых, мне нужен пинг, который у меня будет на сервере типа, То есть мне европейский, 50, надо... 50, да, да? Да, европейский, ну 40 где-то mm -hmm. Да mm -hmm. и... В общем-то, все. А, серьезно? Ну, мы сейчас европейский сервера делаем на, на основе фейсета У них дочерняя компания есть по серрам. То есть, если мы сделаем э, европейский сервера То не будет разницы, где тренироваться, правильно? Не будет, наверное ну, там Можно, типа Какие-нибудь карты добавить прикольные А не только ДАЗ-2 и Мираж окей, окей Ладно, я тебя понял Хорошо Все, я твой заказ получен Месяц и будет готово Погнали? Давай играть. Погнали. Играем до 16-3 катки подряд. Ну, типа 3 просто. Надеюсь, 2 катки. Ну. <coughs> как, в какую сторону полетели. Сразу вопрос: им часто играешь? Вообще не часто, никогда. Virtus Pro. Доволен? Да, конечно. А mm. я что-то буду говорить, это будет кататься я сфокусирован, наверное. Не, тоже сфокусирован. не мы сфокусированы оба. Играем на серьезке. Если будет настроение, можешь общаться. У меня повышается настроение, скоро буду общаться. у меня понижается в этом моменте. Как настроение. Ну что, начинается? Начинается убийство. Да. Да, начинается. А что Это, конечно, было Ты... Ты... Ай-яй-яй, такие два раунда я просто отдаю свои же Третий к ряду. М -м -м Так, ну первая, конечно, ноль Ой-ой, хорош Ладно, первая прям очень хорошо зашла Погнали? Сколько уже дома сидишь? где-то последние три года. <laughs> Окей, полетели? Go. Ой, жесткий. Жесткий, жесткий. Uh, да, это жесткий. НС. <laughs> <Thanks. laughs> Спасибо большое, реально, приятно О боже, что вы, как мы туда дошли вообще А ты горишь, когда проигрываешь? Не Спокойно, да, человек? А ты? Ебнут Серьезно? Ну да, я сумасшедший. Ты думаешь... Мне казалось, что И... он спокойно. Ну блин. Виш, Конечно, в в нерв... жизни. Я могу рейдить надо... Вот настолько ебну но типа... Мак... Максимум словец. И в того про себя. Да. Мне интересно, много ли на ДМ-ах Нет. Потому Пусть... что это вообще, наверное, бесполезно. Good, Надо иметь рейджить. Наверное, когда тебя спину просто убивают. А можешь я на себя рейдж. Да не, на все мои рейджи связаны с тем, такое мусор. Типа, знаешь, там типа тренишься, тренишься, а результата нет. Mm. Такая Мы хотели сыграть в 10, но из-за того, что играли Нави, Джем попросил перенести время на 1 час. Ты построил игру Нави против Австралии. Какие да. у тебя выводы после этой игры? Что ты для себя сделал? Ну, я... Тебя, ты, конечно, я оттыкаешь Я нахожусь в мете, постараюсь, ну, слежу. Затем мне нравится играть в Я получаю эстетическое удовольствие, наблюдая за этой командой. За Нави? Ну, ну и за Astralis, конечно. Тебя... Давай так. Тебя звали в Нави? Лично мне никто не говорит ничего. Так, какой Твоя команда мечты какая? В какой команде вот ты На будешь... На <связать> Тебе нравится твоя команда? Конечно Лучшие люди с этой планеты собрались <связать> Расскажешь про своего худшего тиммейта? О, ну это наверное в тир три коллективах У меня есть одновременно один из лучших и один из худших Он Давай. его, заб... его вагман забанил Трэбл. Ну, он со скинчейнджем на турнире играл, на дисквалифицировали, он стримил это Хотя до этого его уже на ИСЕ забанили. Окей, okay, как его зовут? Илюха Тревел, передаю привет тебе Пуля Окей, okay, а лучше тиммейт? А это лучше был? Не, ну надо временно, в каких-то моментах лучше, каких то лучше А, то есть это универсальный игрок я понял Ну, лю люди многогранные, не могу сказать себя заговариваешь, Отвлекаюсь. Ай Ладно, ГГ, 2-0. Хорош, молодец. Спасибо за игру. Спасибо. Слушай, давай еще там поиграем, и там чисто вопрос-ответ. О, не, давай лучше, лучше поставь э, этот, по лучше включи вебку в Discord. По так пообщаемся. Джейм, рассказывай. Почему ты так тепло? А, нет, они не тепло идет. Подожди, не, а справа, что это такое? А зачем тебе справа, справа эта штука? На пульсник мега размеров. Ну, чтобы трение было. Короче, я объясняю. Я играл в детстве, у меня был стеклянный стол. И понятно, что когда ты играешь на стеклянном столе, у тебя рука прилипает. И мне приходилось играть в кофтах, чтобы нормально было. Да. Козило. У тебя вебка отключилась. Да, я не скликнул, ладно. Вот, и поэтому я обычно в кофтах играл ну всю свою карьеру и нашел такую штуку и теперь у нее играю. Так, ты сейчас приехал в Питер, почему да. именно Питер? Потому что самый лучший пинг тут либо Питер, либо Калининград, но Питер как бы поприятнее, инфраструктура, большой город. Окей, но ты мне рассказал, что ты вообще не выходишь из дома, поэтому когда последний раз гулял по центру, именно пешком? По центру. Да. Пешком, Ну, когда квартиру снимал, наверное, но это был не центр. Но вообще, а но ну это был центр, когда я ходил в квартире На ск... который в цен. Сколько но... ты в месяц даешь за квартиру это? За нынешнюю 40, да. риска много. А, то есть верту спрос сейчас э, дают возможность. Сейчас все игры онлайн. Все. А, а и когда все? примерно они уже ставят свои прогнозы, когда вернутся план турниры? план турнира Нет, неизвестно. Ну на все зависит, наверное, от мировой пандемии, когда она закончится. То есть в Китае там уже на спад все пошло, люди стали выходить из домов. То же самое, наверное, будет после того, как ну, в Европе. Во время все. пандемии, какой твой день? Ты просыпаешься? Во сколько? Так, я просыпаюсь. Ну, сейчас у меня график немножко впал за два дня, потому что у нас отдых эти два дня был, поэтому я проспался в 4-3. А так обычно 12-2, вот так вот. на прак, какую-то передпраковая тренировка стрельбы, и ложусь где-то примерно в 4-5. То есть спишь ты сколько часов? Ну, 8. Ну, есть. Минимум 8, максимум 10, наверное. Ну, 8. Но если надо режим, как бы, условно, завтра праки, да, будут. И да. я проснусь за час до прака. То есть я посплю, может, 7, может, 6, в зависимости от того, как я заснусь сегодня. Okay. Uh, Окей. Сколько... То есть ты просыпаешься, сидишь за компьютером и засыпаешь, то есть твой график? Да. Ну, так у всех, да. Окей. Да. Okay. А, у тебя есть фотки, где-то раньше был побольше. Да. Расскажешь, как ты сбросил? Ну, короче, я сбросил это. Ну, Во-первых, я сбросил не по своей воле. Я как бы мне повезло, что я сбросил, потому что я учился в универе и я переехал к другу, это Паша Нож. И там, в принципе, мы вдвоем жили, и не было мамы, которая постоянно готовила еду. Там я сбросил свои первые 5 килограмм. А потом я сбросил еще 2 килограмма, когда уже съехал от мамы. В принципе, все. То есть, ты сбрасывал, когда тебя кормили, что это? Я не понял, что Нет, так, я объясняю. Я жил с мамой, и я не мог никогда сбросить. У было там 90 А, все, понял. А потом я переехал к другу и резко сбросил за месяц 5. Ну и потом, конечно, когда я возвращался, у меня голова кружилась. Потому что я ел один раз в день, когда с универа возвращался. То есть лайфхак похудения твоего, это меньше жрать? Ну это голодовка. <laughs> как бы, ну, не то, что а ты жрать. шел на это? целенаправленно или... у тебя ну, сейчас, просто... я, сейчас я целенаправленно стараюсь, ну типа... Сколько голодать? сейчас килограмм? Сейчас ну, где-то 90. Окей, 90. А рост? Один. 195, почти. О, господи, ты, наверное, один из самых высоких... Про игроков в CSGO Кто-то был выше тебя? Адрен 192, может Нормально Азиат, Адрен Да, ну очень мой. странно <г kitty> Вообще, расскажешь ты Мой канал вообще знаешь Заходил ну, когда-то Я знаю Как бы Сервера Сайбершок. Да. И, и там я, наверное, больше могу сказать Потому что я посетитель АМ, арен Как бы заядлый то есть, если я играю в арену, я играю на Сайбершок, И там люди, то есть, все мои друзья собираются, и мы катаем. О, вот. прикольно. А другие режимы не пробовал? А другие режимы я, в принципе, не играю. Ну, DM. Ну, ДМ у нас не играешь? Ну, как, когда в Новороссийске, то есть, когда дома, когда нужен пинг на московский, то играю. Вообще, ожидал, что... Ну, три года назад думал, что попадешь в Virtus.pro? Три года назад. У тебя амбиции были? Амбиции, да, конечно. Так много амбиций. Но, и... ну да, ну, да, конечно, ты же вот, ты же не знаю играл, может, ты занимался, старался стать профессионал. но если ну как бы нет, то каждый чел, который там играет в CS на ДМах, им уже не о чем думать, кроме как о будущем, да, то есть ты сидишь, играешь часами на DM'е, ты уже и свою жизнь обдумал, если ты будешь там киберспортсменом, как ты будешь отвечать на интервью, как ты будешь вести себя типа на видосах, как, ну вообще ты всякие разные жизни переживаешься в мыслях, потому что тебе не о чем думать, кроме как, ну, что ты тренируешь стрельбу. Поэтому, конечно, я и это рассматривал, и рассматривал, что и не буду. Ну, разные варианты. Угу. Что ты можешь сказать людям, которые сейчас хотят попасть в киберспорт? Что ты можешь сказать? Давай пункт, что нельзя делать? Какая у тебя была ошибка? И что ты бы советуешь сделать? Моя ошибка... Ну, наверное, я безошибочно все сделал, О -о. здесь я попал. Ну, вообще, надо много играть и соблюдать некий баланс... Между. Чтоб 30 с ума не сошел, короче. А так тут только много играть, не сдаваться. А если бы не киберспорт, что ты бы делал? Ну, я бы, наверное, два варианта. Либо я пошел бы в моряки и плавал. А, ну тоже не. Как, как бы дома не бывал бы по 3 месяца, и потом 2 месяца бы ничего не делал. Либо я бы был бы каким-то экономистом в какой-то конторе, ходил бы на работу, возвращался с работы. Считаешь ли тебе, что повезло? В какой-то степени. Окей, спасибо тебе большое за игру. Это была игра в ноль. Но зато вы нормально пообщались, и надеюсь, получился ролик. Если это так, есть кнопочка подписаться, можете это сделать прямо сейчас. И колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Следующая битва с проигроком уже будет совсем скоро, потому что сейчас карантин. Все сидят дома и есть возможность. Всем пока!